Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! По утрам мы все торопимся и спешим по разным делам. И не всегда есть время и возможность долго стоять у плиты, чтобы вкусно и сытно позавтракать. Такие вот лепешки готовятся не только просто, но и быстро. Если работать в две сковороды, за 15 минут ваш завтрак полностью готов. И опоздать на работу вы можете только потому, что от них невозможно оторваться. Итак, разбить яйца в миску, немного посолить, взболтать, влить кефир. Для любой выпечки я никогда не использую свежий кефир. Он должен настояться хотя бы сутки при комнатной температуре. К яично-кефирной смеси закидываем соленую брынзу и тертый сыр твердых сортов. Зелень обязательно, а вот какая именно, решать вам. У меня здесь петрушка и зеленый лучок. После тщательного соединения всех ингредиентов пришла очередь муки. На это количество продуктов у меня ушло 4 столовых ложек с горкой муки. Доводим тесто до однородности. Осталось пожарить лепешки. Метод обжарки классический. Распределяем тесто на разогретой сковороде. Толщину регулируйте сами. Обжариваем с двух сторон до румяной корочки. После переворачивания обильно смазываем лепешки сливочным маслом. Можно приступать к трапезе пока они горячие обожаю такие лепешки с томатным соусом домашнего приготовления ссылочку на него я оставлю внизу под видео пробуйте готовьте если вам понравился этот рецепт делитесь им со своими друзьями мне будет очень приятно а я вам говорю бон аппетит и абьенто.